курение сразу хочу предупредить что эта тема не рассчитана для тех кто мешкается между двумя решениями курить или нет эта тема для тех кто твердо решил что не готов курить что не хочет курить не может курить я смогу помочь лишь тому человеку кто серьезно относится к курению и понимает остроту этой проблемы и принял окончательно, бесповоротно решение бросить курить, ему нужны силы. Ему нужен проводник, либо ему нужен обычный дружеский совет. Я помогу, если вы один из тех. Но если вы еще не определились, или вы твердо уверены, что будете курить дальше, поскольку это вам приносит некое удовольствие, то эта тема не для вас, вы ничего полезного из нее не почерпнете. И так, курить или нет? Конечно же нет. Не хочу быть банальным и поэтому не буду говорить уже приевшиеся вещи, как, например, как сильно вредит здоровье внешнему виду, как сильно отражается курение на цвете глаз, я имею в виду белков, ногтей, рук вообще, цвете лица и, конечно же, на цвете зубов. И не буду говорить о запахе тела, одежды, чем пахнет изо рта у этого человека, каково его состояние сердечно-сосудистой системы, каковы его легкие, как он себя чувствует, его одышки. Я не буду говорить о вреде курения на кровь и на всю систему жизнедеятельности человека. Я не хочу это повторять. Каждый из нас об этом прочитал массу книг, смотрел видео, возможно, был на лекциях. Много сам об этом знает, и поэтому это сегодня я обсуждать не буду. Я буду говорить о другом моменте, о внутреннем, душевном состоянии курильщика, о его желании жить, о его сильнейшей тяге бросить курить, избавиться от этого воистину недуга. Я не считаю курение обычной привычкой. И, по меньшей мере, эта вредная привычка является пороком. Но я называю это болезнью. Болезнью характера, болезнью ума, болезнью души. Я не говорю это в каком-то негативном или циничном смысле. Я говорю о болезни как о непонимании, как о нежелании жить полной жизнью, прибегая к таким воистину наркотическим средствам, как табакокурение. Я ни в коем случае не хочу обидеть заядлых и абсолютно убежденных курильщиков в том, что они в чем-то неправы, не хочу их осуждать, смеяться над ними и отпускать в их сторону какие-то некрасивые шутки, либо афоризма. Нет, я этого делать не буду. Я уважаю выбор каждого из вас. Но моя тема обращена лишь к тем, кто согласен со мной и готов бросить эту пагубную привычку, отказаться от этого дыма и ступить на светлую сторону жизни. Итак, почему же мы курим? Я считаю не без основания, что курение – это ритуал. Курение – это религия. Все завязано на каком-то странном и до более привычном обычаи. Мы берем сигарету, достойную ее с пачки и предвкушаем, что она сейчас загорится, запахнет привычным дымом. Мы начнем выпускать изо рта этот дым, кто-то балуется кольцами. И мы ожидаем этого момента, доставая сигарету. Кто-то медленно разминает ее, кто-то мгновенно вставляет в рот и закуривает. Первая затяжка, словно приход наркомана, он получает дозу горького дыма, так долгожданного и так желанного. Я помню, однажды курил, много лет. Я помню это состояние нетерпения, когда Поешь, либо рано утром, либо после принятия алкоголя тянем к сигарете. Да, это мощное состояние, я его помню. Сильное чувство. Сигарета словно спасает, словно добавляет. Что-то додает, как-то дополняет. И ритуал вдруг становится священным. Мы носим с собой эту коробку смерти, в которой ютятся 20 сигарет. 20 пуль, 20 гильз. Мы стреляем ими не только в свое здоровье, но и в свой разум. Мы меняем свой характер, жизнь, образ мышления и, естественно, продолжительность жизни этими пулями, выбрасывая гильзы в виде фильтра на Землю. Мало того, что мы загрязняем окружающую среду вокруг нас масса пассивных курильщиков. Но мы об этом не думаем нам на это наплевать. Мы загрязняем окружающую среду, бросая окурки на землю, оставляя брошенные зажигалки после этого ритуала, пустые пачки сигарет, нередкие сплевывания после курения или в момент его, как будто бы нам что-то изнутри подсказывает, сплевывая, как будто что-то избавляясь, словно нам что-то противно, но мы этого не хотим распознавать. Мы продолжаем курить одну за одной. Кто-то курит две-три сигареты и считает, что он не крыльщик. Кто-то курит более пачки. Я встречал людей, которые курят две пачки в день. Другие не видят себя без сигарет вообще. Они говорят, что я живу сигаретой. Она меня проявляет. Она меня подчеркивает. Этот ритуал становится действительно религией богом. Вторым богом, если угодно. Мы очень часто, обращаясь к сигарете, жалуемся ей. Мысленно, вслух. Жалуемся на жизнь, на себя, на здоровье, на людей. Иногда даже на Бога. Она помогает нам молчать, она помогает нам думать, говорить, действовать, либо бездействовать. Мы не мыслим без нее ни единой минуты. Нас как бы успокаивает то, что, как в песне Цоя, «Если из кармана кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день». И это ощущение сродни поддержки, как будто у тебя есть друг, как будто у тебя есть соратник. И он никогда тебя не предаст, этот единомышленник, он всегда рядом. Стоит лишь залезть в карман или в сумку, достать пачку и вытянуть оттуда этого друга, закурить. И через дым он тебе что-то расскажет. Он расскажет о своей короткой жизни. Ты ему поведаешь о своей. Не намного продолжительней помолчишь о тяжелой жизни, либо о прекрасном настроении, веселом и бодром состоянии. Не всегда же мы ей жалуемся, мы часто ей и хвастаемся. Мы благодарим ее за что-то, за то, что как она нам кажется, она нам дает. Кому-то дает уверенность, солидность, кому-то придает, как ему кажется, мудрости. Ибо многие, в частности творческие люди, курят, при этом имея очень важный деловитый вид. Возможно, она помогает кому-то мыслить, принимать правильные решения, но, тем не менее, это наркотик. Так или иначе, мы к нему привязаны, и намного больше, чем он привязан к нам. Мы не даем себе отчет в том, что без него уже не можем существовать. Я встречал людей, которые ложили пачки сигарет в могилы спокойно. Вдумайтесь. Люди дошли до такого, что курильщикам оставляют пачку сигарет для загробного курения. Это тоже ритуал. Это тоже полное принятие сигарет как образа жизни и образа мыслей. Наши сигареты с нами везде. В туалете, иногда в душе, на кухне, в спальнях, на улицах, в коридорах на рабочем месте, везде сигареты буквально нас преследуют, и не они идут за нами, а мы их тянем за собой. Мало кто признается себе в том, что без сигареты человек не может жить, он не может мыслить, работать, действовать либо бездействовать. На вопрос, наркотик ли это, он отшучивается, да что ты, я легко могу бросить. Но он, естественно, лукавит. Либо он никогда не пробовал бросать, либо пробовал многократно, и это у него не получалось. Он не слаб и не силен. Он просто не хочет. Ему это попросту не нужно. Его не интересует жизнь без сигарет. Он живет этими сигаретами. Он часть их. Он не видит себя без них. Ему не нужно бросать. Он так самореализовывается. Он себя ассоциирует с курением. Ему нравится этот запах, этот дым. Они словно пускают джина изнутри, который, как им кажется, их успокаивает, либо выполняет порой их желания. Они считают его ангелом-хранителем, ошибочно полагая, что курение успокаивает нервы. На самом деле нет. Никотин сужает сосуды. И в этот момент, когда вы курите, могут произойти очень страшные непоправимые вещи с головным мозгом, сердечно-сосудистой системой вообще. А в совокупности с выбитой рюмкой водки. Это вообще происходит странные вещи. Алкоголь сосуд расширяет, но в тот же момент курение сосуд сужает. Вряд ли, как я думаю вы понимаете, это полезно для вашего здоровья. Но я не об этом. Мы верим, что сигареты спасают от нервов, от проблем. В этом дыме можно выкурить какие-то сложности жизненные, утопить несчастье. Закрыть этим дымом-туманом свои неудачи, свои несчастья, какие-то беды, какие-то проблемы. Мы считаем, что мы не брошены, мы не одни, если есть в кармане пачка сигарет. Мы достаем и благодарим ее за то, что она рядом с нами, нервно доставая, иногда помятую последнюю сигарету, иногда даже не из пачки, а из кармана. Лихорадочно ищем спички или зажигалку, нервно прикуриваем, затягиваемся, закрываем глаза и чуть ли не говорим спасибо, у Боже. Многие действительно чувствуют прилив счастья в тот момент, когда затягиваются эти сигареты. А сколько мы помним на нашем веку фильмов, когда человек просит закурить, либо он в заточении, либо поставлен на колени и ждет расстрела, да чего угодно. Мировой кинематоров неоднократно подчеркивает важность сигарет якобы для души, для нервов, для успокоения вообще внутреннего состояния человека. Мы принимаем сигареты некой терапией. Мы так глубоко ее восхваляем и возносим, что считаем это неким божеством в наших руках. Это спасательный круг, что ли? Друг, товарищ, любовник, советчик, да кто угодно, и мы всегда признаемся в том, что без сигареты не можем жить. Она спокойно может жить без нас, лежа на полке, она не беспокоится о том, выкурите вы ее или нет. Обязательно ее кто-то выкурит другой. Но задумались ли вы, почему вы не можете жить, без этого куска бумажки, в которой завернута щепотка, очень опасной травы, очень вредной, и которая не прибавляет вам ни ума, ни важности, при этом отбирая одновременно здоровье, жизнь. Вы меняете на «условный покой» и этот ритуал свое будущее, свое настоящее, жизнь, здоровье, самоуважение и авторитет в глазах некурящих, поскольку некурящие люди знают цену собственной жизни и своему здоровью и понимают, насколько несерьезным является этот, будь он не ладен, проклятый ритуал. Итак, по сути, человек, доверяющий сигарете, человек, который вверяет в свою собственную жизнь и здоровье сигарете, очень много теряет в жизни шансов. Он опасен для себя. И в определенном смысле он наивен и глуп, поскольку он доверяет этой сигарете. Условно говоря, этот человек умирает ради нее. Ради того кайфа, в кавычках, который она ему дает. Он абсолютно намеренно, абсолютно осознанно курит ту сигарету, которая отбирает у него жизнь и здоровье. Он подсаживается на эту бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любой момент, поскольку чеку он выдернул уже давно, закурив однажды. И теперь стоит лишь ждать какого-то сложного переворота, какого-то рокового случая в его жизни, в его здоровье, благодаря этой сигарете. Можно ли назвать мудрым, абсолютно мудрым такого человека, который поддается на такую провокацию мировых производителей сигарет? Он, по сути, покупает смерть и плохое здоровье за копейки. Иногда не за копейки, если пачка сигарет порой доходит до очень недетских стоимостей. Кто-то курит сигары, кто-то покупает табак и забивает его в трубке. Кто-то покупает сигареты, дорогие либо не очень. Но мы все покупаем смерть в пачке. Мы абсолютно осознанно готовы умереть или болеть ради этого ритуала. Задумайтесь. Вы платите за то, что является для вас опасностью, что может вас убить, и зачастую убивает. По-вашему, это нормально? По-вашему, так может жить достойный человек, умный, серьезный? Где рациональное зерно таких странных поступков? Курение ведь это смешно, и это опасно. Обратите внимание на человека со стороны, который курит. Он так важен, он так серьезен. Наблюдая на него со стороны в момент курения, он делает такую завораживающее умное лицо, словно он Архимед или Плутарх. Он может что-то доказывать, либо молчать, с умным лицом пуская дым, очень важно, распуская его в стороны, иногда через нос, делая дракона. Очень красиво и вальяжно сбивает пепел в сигареты, многозначно Затягивается отводит глаза в сторону, иногда щурясь, иногда улыбаясь. Для него это настолько важно, что он без этого не может жить. Он себя не видит без сигареты, он себя не представляет без нее. Странно, не правда ли, принижать себя сигаретой? Она вас унижает. Она делает вас смешным, безоружным, беспомощным. Вы полностью в ее власти, и без нее вы чувствуете себя никем. У вас бегают глаза, вы нервничаете, потеете, иногда даже забываетесь, заикаетесь. Теряете до речи, не можете ни на чем сосредоточиться без этого наркотика. Секрета вас спасает, как вам кажется, в сложных ситуациях. Вытягивает за уши, как некий спасательный круг из тех же сложных ситуаций, но это сама обман. Задумайтесь, неужели над вами имеет власть эта сигарета? Пачка этих патронов, будь они неладны, набитые дурью, которая даже по сути не является вкусной. Вы разве чувствовали когда-нибудь приятный вкус табака? Нет, он всегда воняет дымом. Он всегда кислый, кому-то горький. И не обманывайте себя, что он приятный. Нет, он отвратительный, но мы к нему привыкли. Дайте затянуться ребенку, либо молодой женщине, которая никогда не курила. Она скажет, фу, какая гадость, как вы это курите, ведь это же противно. Да, это действительно противно, поскольку первое ощущение, когда вы прикасаетесь к сигарете и затягиваетесь ей, это неприятно. Но мы вдруг понимаем, что это нужно делать, поскольку это делают миллионы наших собратьев. И значит, в этом есть какой-то толк. Якобы существует некое рациональное зерно курения. Его нет. И действительно стоит доверять тем людям, которые говорят, впервые попробовав сигарету, что она отвратительна. И вкус – это настоящий вкус, ничем не изгаженный, ничем не запачканный, не запятнанный. Это девственный вкус. Человека, который впервые это попробовал. Допустим, вы приходите в ресторан, кафе, либо в обычную столовую и заказываете неизвестное вам меню. Вам любопытно, какого оно вкуса. На примере того же самого суши это не традиционная пища для славян но тем не менее многие из нас иногда балуются этим у многих подавляющего большинства людей первое ощущение фу но видя как за соседними столиками такие же люди как и они заплетают эти суши за обе щеки они начинают делать то же самое это стадный рефлекс это инстинкт общества. Мы хотим быть похожими на других, и мы боимся быть не похожими на других. И сливаясь с ними, вы начинаете уплетать эти суши, которые, по сути, не очень-то и вкусны. Хотя, возможно, кто-то находит их приятными, но они не невкусны, по большей части, для нас, потому что мы не привыкли к такому питанию, это не наша традиционная еда, поэтому она непривычна. Хотя я допускаю, что к ней можно быстро привыкнуть и полюбить по-настоящему. Но это нужно захотеть сделать. Редко кто, не говорю, что все, но редко кто, сразу находит ее вкусной. Я знаю по своему собственному опыту, что вначале она непривычная, слишком острая, слишком сырая, слишком холодная. Но съев одну или две порции, вдруг начинаешь к ней присматриваться, принюхиваться. И вот спустя неделю или месяц мы уже заказываем эту суши с доставкой на дом и с удовольствием едим всей семьей. Хотя обязательно найдется кто-нибудь в кругу семьи, сидящий с вами за столом, который скажет «фу». Мы, конечно же, отчасти согласимся, молча, но будем продолжать есть и посмеемся над этим нерадивым участником трапезы, который посмел оскорбить нашу национальную еду, в кавычках. Таким образом, происходит примерно то же самое с сигаретами. На волне стадного рефлекса мы тянем эту соску в рот, и за дня в день хотим быть похожими на других. Дети пытаются быть похожими на взрослые. Взрослые хотят быть похожими друг на друга. Среди курящих некурящий считается уродом. И естественно, он тянет же эту соску в рот, пытаясь быть похожим на других, не выпадая из общего числа так называемого стада. Неоднократно мне приходилось видеть, как среди подростков либо совсем малолетних детей, 10, 11, 12 лет, мальчики, девочки, кто-то из них закуривал, закурил второй, третий, потом остаются двое-трое, которые наблюдают со стороны, а им, как говорится в народе, и хочется, и колется, и мамка не велит. Потом один из них закуривает, остается один которого всей толпой начинают гнобить и смеяться над ним, говоря, что он чуть ли не крыса. Под давлением общества он берет сигарету тоже в рот начинает курить. По лицу видно, что он особо этим не этим недоволен, но вид у него очень важный, поскольку теперь он принят обществом, этим обществом. Теперь он свой. Не закурил бы, его бы прогнали, либо он ушел сам, поняв, что здесь его не приняли поскольку он не действует и не живет по общим законам. А законы в этом обществе для курящих. И так часто бывает в жизни, и в семье в частности, когда сын или дочь, ребенок вообще начинают курить, поскольку курят родители. Нет, конечно же, они его не заставляют. Конечно же, они были бы против того, чтобы их чадо курило. Но их чадо всю свою жизнь наблюдало за тем, как курили. Его родители, и, естественно, оно принимает правила их игры. Родители, естественно, могут запрещать. Но, как известно, запретный плод сладок. И ребенок начинает курить. За спиной родителей в другой компании по ночам, где угодно, прячется, но курит. И тут происходит некий диссонанс. Родители курить запрещают, но курят сами. У ребенка в голове это... Не укладывается еще не окрепший мозг, не понимает, как сложить воедино эту головоломку. Они считают, что курение вредно для здоровья и запрещают мне это делать, но сами курят, тем самым давая мне пример и повод закурить самому. И мы ломаем детскую психику. Ребенок, естественно, зачастую выбирает курение, он отбрасывает в сторону здоровый образ жизни, потому что родители его не пропагандируют, они курят. То же самое происходит в обществе. Абсолютное отзеркаливание в семье и в обществе. Недаром говорят, что семья – ячейка общества. То же самое происходит на улице, в душных цехах, в курилках, в туалетах общественных. Мы видим чужой заразительный пример и пробуем сами. Для нас этот плод настолько притягателен, ведь человек, курящий, как правило, мы его считаем выпадающим из системы. Это некий борец против системы, это некий бунтарь против системы, он не такой, как все, он курит, он сопротивляется. Но чему он сопротивляется, задумайтесь, здоровому образу жизни, здравому смыслу, мудрости? долгой и счастливой жизни, прекрасному здоровью? А чему сопротивляетесь вы, куря? Что вы доказываете себе и обществу? Вы полагаете, что общество считает вас умным, исключительным, прекрасным и мудрым, когда вы курите? Ему на вас наплевать. Оно лишь довольно тем, что вы как все. Оно разрешает вам курить, лишь бы вы не курили ему прямо в лицо. Оно позволяет вам курить... Лишь бы вы не стояли, не курили возле их детей, хотя им это можно делать. Общество вообще на вас плевать, но ему не плевать тогда, когда вы становитесь на него не похожи. И вы буквально выпрыгиваете из кожи и из одежки, в сердцах доказывая им, что нет, я такой, как вы. Я курю. Примите меня. Вот он я, с сигаретой. Тоже травлюсь и тоже медленно умираю тоже это понимаю но мне плевать я просто хочу быть похожим на вас вы глубоко ошибаетесь друг мой как раз все наоборот бунтари это не курильщики бунтари это те кто не курят это люди без сигарет настоящий бунтарь тот кто гребет против течения кто гладит против шерсти он не похож на вас тем, что он не хочет брать в рот эту грязную соску. Он не хочет стрелять себе в грудную клетку в легкие этими патронами. Ему просто наплевать на ваш грязный, одному лишь вам понятный ритуал. Где вы молитесь своему собственному богу. Где вы тонете в этом тумане. Где вы угасаете в этом дурмане. Абсолютно ошибочно полагаю, что в этом есть хоть какой-то смысл. Еще подумайте о том, насколько слабы эти люди, которые курят. Ведь по сути они не могут противостоять своим пагубным привычкам. Они не могут даже себе возразить. Беря сигарету в рот и закуривая ее, конечно же вы думаете, вот бы бросить. Как же мне отказаться от этого пагубного влияния? Но вы курите тем не менее, сплевываете, кашляете, тушите сигарету иногда, не успев ее толком раскурить, понимая, что бросать уже пора, а некоторым уже даже поздно, но тем не менее закуривайте вторую, третью, потом откладывайте на следующий день, на следующую неделю, на следующий месяц, на следующий год, а кто-то откладывает на следующую жизнь и так и не бросает. И это слабость. Вы расписались собственной неполноценности, которая говорит лишь о том, что вы не подластны самому себе. Вы не можете принимать осознанные решения, вы их не уважаете. И вы боитесь? Вы боитесь жить без сигареты, вы не понимаете, как можно жить без нее, принимать решение работать, либо просто лежать, не куря. Вы не знаете, куда себя деть в эти 2-3-5 минут, когда вы курите. Вы не представляете, что вы будете делать и чем вы будете заняты, если рядом не будет сигареты. Вы подписываете себе приговор тем, что вы никчемны, что вы слабы и вы не свободны. Вы заточены в своей собственной тюрьме. Вы узник. Вы не принадлежите самому себе, поскольку за вас принимает решение сигарета и этот проклятый дым. Как можно на вас положиться, если вы не можете положиться на себя? Как вам можно доверять, если вы не можете всего лишь бросить курить? Это так просто. Ведь вы легко отказываетесь от того, что вам не нравится. Легко. Не понравилась какая-то еда, не понравился человек, не понравилось кино, книга. Да что угодно, когда вам что-то не нравится, даже одежду мы выбрасываем. Так почему вы не можете выбросить то, что вам действительно не нравится и за эти годы уже порядком поднадоело? Черт возьми, вы подумайте сами, это простая сигарета. Это простой кусок бумажки, в которой завернута трава. И вы как настоящий наркоман берете ее в рот и закуриваете. Но ведь признайтесь, вы сможете жить без этой сигареты, и уж тем более она сможет жить без вас. Если вы примете окончательное решение и будете его уважать и его придерживаться. Если вы подпишете договор с судьбой, окончательный, бесповоротный, тотальный, и скажете «нет», и будете кайфовать от этой боли, которая внутри будет вас разрывать, ведь мы часто не можем бросить курить, потому что она сломает. Эта ломка заставляет смотреть на сигарету вновь и вновь, тянуться к ней. Плохая привычка и называется «плохой», потому что она плохая, черт повери. Но если вы знаете, что она пагубная, и она плохая, она вам не симпатична, допустим. Она вас бесит. Она вас бьет по карману. Она подкосила ваше здоровье, ваш имидж. Да что угодно. Если вы почувствовали, что вам курить не нужно, нельзя, или вам надоело это делать, почему же вы не бросаете? Ведь это очевидно, что бросить уже пора. Пришло время для того, чтобы окончательно порвать с этой отвратительной низкой привычкой. Ну вы опять не готовы. Вы опять найдете 10 как минимум причин, чтобы не бросить именно сегодня, именно сейчас. Причем, обратите внимание, когда мы бросаем курить, нам обязательно нужно, чтобы сигареты были рядом. Нас это успокаивает. То есть мы играем с некой своей внутренней силой, так называемой, которой по сути нет. То есть мы можем бросить курить, когда видим это зло воочию, ощущаем его и можем закурить. Мы как будто бы играем на своих собственных нервах, так или иначе показывая себе, что можем, но все-таки не можем. Не выдерживаем и берем эти сигареты. Мы слабы. Да, да, именно так. Нас вдруг привлекает эта маленькая, серенькая или яркая пачка, в котором таятся смертельные пули. Мы не можем без них и часа прожить. И уж нам становится совершенно страшно, когда мы вдруг принимаем решение – и уже подкатывает к горлу это ломка. Мы забываем обо всем, о проблемах, о счастье, о здоровье, о смерти, о жизни о родных и близких, обо всем, если нас ломает. Мы не можем найти общий язык с жизнью, с Богом, самим собой, если нас ломает. И закурив, вдруг понимаем, что отпустила. Одна, вторая, пятая затяжка отпустила. И мы приходим в рабочее состояние, нас отпускает. Мы улыбаемся и чувствуем, что живо. Это словно утопающему вдруг резко дали воздуха. Он чуть не задохнувшись понял, что выжил. То же самое с сигаретами. Мы уверены, что мы умираем. Конечно же, это фигура речи, но тем не менее. У нас все начинает болеть и чесаться. Это паника. Представляете, насколько вы мелкие и ничтожны? Что такой большой, взрослый, серьезный, красивый, умный, самодостаточный? Человек зависит от пачки сигарет. Не она от вас, а вы от нее. И вы жить без нее не можете. Вам не противно, вам не стыдно. Вы не хотите, наконец, раз и навсегда, изменить свою собственную жизнь и отказаться от этого пагубного влияния. Начать презирать эти сигареты. Начать над ними смеяться отказаться раз и навсегда, разорвать эти порочные связи, перестать общаться. И на самом деле это просто. Не нужно делать какое-то ваше решение сакральным, не нужно придавать ему слишком много значения. Не возносите вообще мысли о сигаретах, не делайте это некой святостью и какой-то очень важной, сверхзадачей. Вы сами возносите принятие решения о прекращении курения в ранг какой-то святости, чего-то чуть ли не самого важного решения, принятого в вашей жизни. Не идеализируйте. Относитесь к сигарете с презрением. Это наркота. Это грязь из-под ногтей. Это мерзость. Это ничтожество. Это пустота, которая не способна вас больше увлечь за собой и вами управлять. С таким отношением к сигаретам вам будет легче с ними общаться, и вам будет легче принять окончательное решение закончить курить. Вы не должны ее идеализировать и не должны говорить ей, что она важна в вашей жизни. Вы не должны ее жаждать, вы не должны ее ждать, и не должны ее просить. Вы не должны ее покупать в магазине, вы не должны касаться ее руками. Вы не должны ее видеть вообще в вашей жизни, в вашем доме, в ваших карманах, в ваших вещах. И что самое главное, вы должны признать, что она враг. Она далеко не друг. И другом никогда не была. Вам казалось, что она вам помогала в какие-то сложные, как вам кажется, моменты. Да, я не оспариваю, моменты бывают сложные. Но поверьте, друг мой, вам не нужна сигарета. Она мешает. Она затмевает разум. Она надевает вам на глаза розовые очки. Она вам лжет. Она вас подставляет. Никакой она не друг. Она не друг. Она враг. Она заклятый враг. Она вас убивает какой-то момент, как вам кажется, она украшает вам вашу жизнь, скрашивается, срезает углы. Но тем не менее она бьет в спину длинным тесаком, глубоко проникая вам под кожу, в самое сердце. Она предатель. Сначала она вам улыбается, а потом, когда вы на мгновение закроете глаза, или отвернетесь, из спать тяжка, бьет вам под дых. Она предатель. И прошу вас не ищите мне друга. Она далеко не друг. В свое время, когда я курил, мне всегда было стыдно. Почему я не могу управлять собой? Почему я не могу принять окончательное решение и бесповоротное бросить курить? Вот я вижу сигареты. У меня чистятся руки, и сильно хочется принять этот дым, хочется его вдыхать, подержать сигарету. Возможно, успокоиться, либо порадоваться, но как-то занять свои мысли и руки чем-то. Я тянусь к ней, и что она мне дарит? В тот момент казалось, она мне дарит покой. Она мне дарит какое-то состояние, знаете, самодостаточности, что ли, самозабвения, покоя, радости. Как будто покачиваясь в лодке, ты находишься в некой собственной безопасности, окруженный какой-то теплотой и заботой этого дыма. Чарующее состояние и весьма обманчивое. Когда я не курю, я смотрю уже на это иначе, поскольку мои шоры с глаз сняты, я проснулся, очнулся, теперь совершенно понимаю разницу между мной курящим и не курящим. И для меня теперь очевиден вред. Я вижу теперь, что она далеко не друг, она лжец, она подлец. Если бы я теперь закурил, я бы нашел бы тысячу причин не курить, поскольку каждая моя минута жизни на вес золота. Время стало деньги. Я не могу себе позволить просто сесть и покурить одну, вторую, десятую. Я не хочу тратить на это деньги, любые деньги, хотя могу себе позволить, по сути, любые сигареты, но не хочу себе этого позволять. Это противно. Это глупо, это низко, это ниже меня тратить деньги на смерть. Мне противна сама мысль того, что я могу курить. То есть я... Нахожусь под чьим-то гнетом, под чьим-то жестким контролем ежеминутным. Мной якобы что-то управляет, и я постоянно к этому тянусь. Иногда падая на колени, когда нам нужны срочно сигареты, мы их не можем нигде достать. Мы бегаем по улице и просим. Дайте, пожалуйста, закурить. Какое унижение, вдумайтесь? Это же смешно. По сути, у каждого человека есть деньги на сигареты. Но нам бывает так жестко плохо, что мы, как настоящие опущенные, простите, наркоманы, бегим к людям и клянчем эти сигареты у себе подобных. И когда нам кто-то дает сигареты, обратите внимание, как на нас смотрят свысока. Как возвышенный смотрит на униженного. Он с улыбкой ехидно дает нам сигареты, а в глазах его читается презрение. И что самое удивительное, нам не стыдно. Мы благодарим, принижаемся. Аж закрываем глаза от счастья, от радости и благодарности, что нам дали, наконец, эту пулю. Затягиваемся и опять успокаиваемся. Да нам плевать, что мы только что смотрелись не Камильфо. Нам фиолетово, что мы были унижены сами собой. Глаза другого человека. В своих собственных глазах, что самое страшное. Вы зависимый человек. Вы не свободны, вы раб. Это наркомания. Вы не согласны? Мы иногда их... Закупаем целые блоки, затариваемся сигаретами под завязку, стоим в очередях, откладываем иногда свой семейный материальный бюджет, закладывая расходы на сигареты наши семейные расходы. Это уже некая статья, на которую мы всегда откладываем определенную энную сумму. Вы представляете, как попить, как поесть, как сходить в туалет? Физиологическая необходимость. Это даже не наркотик. Это рабство. Самое постыдное, примитивное и низкое. Курить. Я вообще считаю это диким унижением. Опуститься до такой низости, чтобы абсолютно осознанно себя травить и платить за это кому-то еще деньги. Покупая в магазине сигареты, и мы показываем нам вон ту мне пачку, одну или две, Даем деньги, а потом говорим спасибо. И продавец нам улыбается или не улыбается. Но мы чувствуем себя благодарными этому продавцу за то, что нам продал яд. Побойтесь Бога, вы действительно ниже сигарет, они действительно выше вас, они ваши хозяева, вы их рабы, вы ничтожество. Посмотрите на них, достаньте сигарету из пачки. Обратите внимание на ее примитивность, простоту и убожество. Кусок бумаги, а в ней трава. Все это красиво оформлено, подписано импортными буквами, если кто-то любит солидные названия сигарет. И посмотрите на себя. Возьмите ее в ладонь. Можете подойти к зеркалу. Это тоже так называемая терапия. Посмотрите, кто она и кто вы. Это ничтожество в жалкой бумажке. Или вы, человек, создание Божие плоть от плоти вы по подобию бога вы есть боги и вы будете теперь курить вы опуститесь до того что теперь будете вкладывать эту пилюлю яда себе в рот вы не просто курите, вы этим дымом отравляете душу вы не просто убиваете загрязняете свои легкие вы отравляете свой дух вы становитесь пусты но вы становитесь обычной кальянной колбой. Вы действительно так себя ненавидите, вы действительно так низкие, слабые, дешевые, что готовы потянуться к этой нечисти, внутри которой запакована ваша слабость, ваша зависимость, ваш хозяин, и вы готовы ему вручить себя, отдать ему в его Гадкие руки, ключи от своего здоровья, своей счастливой жизни. Просто так, без боя. Вы всегда так сдаетесь. А хотите повоевать? А хотите сказать нет курению? Хотите протестовать? Хотите показать ему средний палец и оскал? Все очень просто. Курить нужно бросать сразу, резко. Неважно, когда вы примете решение бросать курить, главное, вы его приняли и можете бросить тот час. Все это вздоры глупости, когда говорят «бросай курить» с понедельника, с воскресенья, с четверга и придумывают массу народного фольклора в виде того, что какой-то день благоприятен, какой-то нет. Бросать ночью, днем, вечером, утром – чушь. Бросайте, когда решили. Если решите бросить после прослушивания этого ролика, прямо таки сделайте. Найдите все залежи сигарет. Никому их не передавайте, не дарите, не продавайте. Вы их выносите мусор на улицу. Не кидайте их в ведро, не смываете их в унитаз, не выбрасывайте за окно. Не ложьте в какой-то черный пакет и прячьте, в надежде, что что-то изменится. Не нужно себя обманывать. Если вы приняли решение, идите до конца и уважайте его. Одевайтесь и выносите мусор на улицу. Хотите ритуального сожжения – сожгите. Хотите демонстративной казни и порки – рвите, кричите, топайте ногами, лейте слезы, беситесь, материтесь – рвите. Но с этого момента сигарет в вашем доме быть не должно. Ни в коем виде. Все напоминания и упоминания сигареток должны быть сожжены и выброшены. Пепельницы, рекламные плакаты, наклейки, коробки из-под блоков, какие-то коллекции сигарет возможно даже фотографии где вы с вам видом держите во рту эту самую сигарету это первый этап избавиться от улик вторым этапом должно быть очищение сознания от негатива то есть своего духа вы должны сегодня принять окончательное решение и зарубить себе на носу что вы уже не курильщик вы должны подписать некий виртуальный несуществующий или существующий в вашем воображении договор, который будет говорить об одном – что вы отказались от сигарет, что вы отрекаетесь от них, и вы их презираете. И за своей подписью вы удостоверите то, что никогда ни при каких обстоятельствах вы больше не будете курить. Иногда для людей подходит, когда они действительно берут лист бумаги и подписывают сами с собой этот договор. В виде простых и незамысловатых слов. Я такой-то, такой-то. Можете торжественно клянусь. Можете договор, можете заявление, можете жалоба, можете клятва. А заглавить можете как угодно эту дивную бумагу. Но если вы ее решите написать, вы поставите подпись и дату. Повесьте ее на стену, но самое главное, чтобы она где-то лежала. Это тоже своеобразная терапия это тоже вас духовно подтолкнет к тому, чтобы вы свое решение уважали. Договор должен быть безукоризненно, безукоснительно соблюден. Вы должны принять это решение как единственное, правильное, как должное. И подписанный вами договор уважать и чтить – это второе. Третье – я не рекомендую вам общаться. Какое-то хотя бы время с курельчиками. Это могут быть ваши друзья и родственники, абстрагируйтесь от них, уходите в другую комнату, найдите любое другое занятие, чтобы этот дым рядом не был. И обращаю ваше внимание, что я рекомендую это делать не для того, чтобы уйти подальше от дыма и не дай бог не сорваться и не приняться за курение вновь. Нет. Рациональное зерно здесь совершенно в ином. Вам нужно отвыкнуть от дыма и привыкнуть к себе настоящему не курящему вы должны забыть этот ритуал как это происходит как это выглядит должны немножечко отвыкнуть свыкнуться с тем что теперь вы идете совершенно иной образ жизни и вы никогда не примкнете к армии курильщиков в эти моменты побега от курильщика вы должны найти себе в чем-то ином что угодно подтягивайтесь отжимайтесь от пола кушайте кстати, жор – вполне хорошая замена сигаретам на первых порах, но контролируйте обязательно свой вес. Рисуйте, пойте, танцуйте, ходите гулять, кушайте семечки, грызите казинаки, жуйте яблоки, сосите конфеты. Делайте словом все то, чтобы вас отвлекало, но никогда в этот момент – это самое важное, не думайте о сигарете. Вы не должны вспоминать те моменты, когда вы курили, вы не должны притрагиваться к сигаретам. Вы не должны пытаться вспомнить вкус и запах дыма. Не должны представлять, что якобы у вас пачка сирета в кармане, и вы сейчас можете закурить. Всякое отождествление себя с курильщиком пагубно. Гоните прочь, всякие мысли, связанные с курением. Уходите от компаний, которые курят. Не смотрите на рекламы, которые рекламируют сигареты. Вам нужно не сбежать, а отвернуться. Очень важный посыл, вы не должны убегать от себя прошлого, вы не должны убегать от любого повода закурить. Вы должны просто отвернуться, вы должны идти другой дорогой, повернуться спиной к миру курящих и к сигаретам вообще. Теперь дальше. Очень рекомендую кому-то принести клятву. Самые эффективные клятвы – это когда вы клянетесь родными и близкими, живыми, либо покойными. Да, это кощунственно. Да, это низко, но это эффективно. Поговорите с людьми, которые вам дороги, живыми, либо с мертвыми. Идите в церковь к своим богам, клянитесь там, идите к могилам, к постелям, глазами рукам тех людей, которые вам дороги, и клянитесь там. Текст может быть любой, но вы должны смотреть в глаза или закрыв глаза, если это покойный человек. Говорит слух, нечто вроде того, я даю слово, что никогда, а там уже на свое собственное усмотрение. Слова должны быть проникновенные, вы говорите или думаете должны, с чувством, с полной отдачей и искренне. Очень важно, вы должны действительно желать этого. И вы не должны это сделать для показухи, лишь для того, чтобы отработать конкретно эту задачу. И вы не должны относиться это как к терапии. Вы должны верить в то, что вы говорите, и верить в то, что вы больше никогда не закурите, и это сработает. Они вас услышат и примут ваше предложение, и поймут вашу клятву, поскольку она священна. Вы отказываетесь от плохого в пользу хорошего. Это крайне важно. И в этом есть святость. Вас услышат ваши боги и помогут вам в этом. Они придадут вам силы и уверенности. Ваши родные и близкие, живые или мертвые, тоже вам дадут сил. Из этого листову миров, чтобы вы смогли побороть влияние сигарет. Вместе вы будете непобедимы и несокрушимы. Вместе с родными и близкими вы победите этот страшный недуг и компенсируйте чем-то новым то, потраченное в пустое время за сигаретой. Вы найдете себя в новой работе, в новом хобби, в новых увлечениях, новых мировоззрениях, вам станет легче, если вы поверите. И последнее, что вам будет необходимо для того, чтобы вы окончательно бросили курить и поставили на этом уже жирную точку, это должно быть что-то вроде ауто-тренинга, это должны быть установки, любые аффирмации, которые вам помогут. Прежде всего, это проговаривание вслух того, что вы не хотите и не будете больше курить, того, что это вредно. На сознательном уровне вы заучите это как мантру. Вы не позвольте потом себе курить, поскольку перестанете себя уважать. Но самое важное не это. Самое важное другое, то, что происходит на подсознательном уровне. Все ваше сознание, все ваше нутро, вся ваша сущность будет направлена к одному. К полному отторжению всяческого желания курить. Когда вы будете говорить вслух, и сознание будет вас очищать снаружи, то подсознание будет вас чистить внутри. Вот ту пресловутую колбу, Кальяна. ваши слова, ваша вера и желание избавиться от этого будет очищать изнутри. С помощью Бога и ваших родных и близких, живых или мертвых, вам будут помогать ее натирать до блеска. Дым исчезнет, всякое упоминание о нем испарятся. Постепенно все отходы и остатки никотина в вашей крови и ваших легких со временем уйдут. Вы должны настроиться на самоочищение, на новую жизнь, на новый мир, на новый лад. Вы должны принять себя новым и сказать «Здравствуй». Здравствуй, другой, здравствуй, новый, здравствуй, новообретенный человек. Здравствуй, новорожденный, здравствуй, свободный. И никогда не рекламируйте свои поступки. Не делайте их достоянием общественности никому не рассказывайте. Подержите какое-то время в тайне ваше принятое решение. Во-первых, вас это укрепит в мысли о том и в уверенности в том, что вы делаете это для себя. Второе неразглашение это так называемой тайны в кавычках позволит вам привести в порядок свои собственные мысли. Уладить проблемы со здоровьем, которые, естественно, возникли после продолжительного курения. И обретение полного покоя. Не говорите никому, просто бросьте. Со временем люди это заметят, либо узнают. Когда вы делаете свое принятое решение достоянием общественности, либо рекламируете его направо и налево, то и дело рассказывая родным и близким о том, что вы завязали, это не вселит вас в веру и покой. И уверенность в том, что вы делаете правильно, что вы на правильном пути. Напротив. Вы будете теперь неуверенные, поскольку вы об этом заявили. Вы таинство, табу и запретов поведали людям. Теперь они об этом знают, и вы потеряете покой. Вы теперь будете метаться между да и нет. Между хочу и не буду. Вы утратите равновесие и баланс. Вы будете теперь сомневаться. Поэтому рекомендую беречь, сохранять внутри глубоко ваши желания, лелеять его, растить его, укреплять и приумножать его, только в тайне. Это как беременность, нужно выносить плод, а потом его показывать людям. Примерно та же параллель может быть проведена и здесь, когда вы решили бросить курить. Это тоже таинство, это лично, глубоко, это касается только вас. И вот когда вы конкретно этот момент вознесете в ранг святости, вам будет легче. Не сомневайтесь ни в чем. Твердо идите к цели. У вас все получится, если вы будете настойчивы. Ну а теперь я хочу поздравить вас с принятым решением и хочу пожелать вам успехов в этом прекрасном и не верьте никому, действительно простом и легком деле, как бросить курить. Я заранее вас обнимаю, поздравляю с тем, что вы пришли к этому, наконец, спустя столько времени. Я приглашаю вас в клуб некурящих людей, или так называемый вагон для некурящих, где все иначе. Где мир светится и горит совершенно другими цветами. Он не обманчив, он настоящий. Мы те люди, которым не нужен этот наркотик, чтобы действительно трезво оценивать реальность. Она не такая, как у курильщиков, она особенная, она вкусная, она прекрасная, она безупречная. Нам не нужны эти розовые очки, которыми служили сигареты, для ощущения истинного вкуса жизни. Нам все эти препараты, анаболики и стероиды более не нужны. Мы свободные люди, и я поздравляю вас с тем, что вы теперь в числе тех, кто свободен. Вы сняли оковы. Вы теперь не раб, вы свободный человек. И вы будете счастливы, Истина на сто процентов. И вы даже не подозреваете, насколько прекрасна и чудесна жизнь без сигарет. Сколько свободного времени теперь есть для себя и для других, для мира, для Бога. Для родных и близких, для хобби. У вас теперь открываются совершенно иные горизонты. Шороц, глаз сняты. Все преграды разобраны, разломаны. Никаких шлагбаумов, глухих стен, ничего того, что носило бы запрещающий знак. Все дороги открыты. Вы истинно счастливы и свободны. Стоит лишь принять это решение сегодня. Прошу вас не откладывать его на завтра, на неделю, на две, либо на более поздние сроки. Этому решению должно способствовать одно желание жить. И желание быть счастливым абсолютно и тотально. Нельзя откладывать это решение на потом, потому что каждый день ваше здоровье убывает. Ваш дух слабеет. Вам все меньше и меньше дается шансов, поскольку вы отравляете себя. Ведь тот, кто себя убивает, неразумен. И тот, кто себя убивает, не получает все полностью возможности судьбы для самореализации. Это всегда будет преградой. Это всегда будет неким барьером вашей сигареты для достижения тех или иных духовных либо физических высот. Это всегда будет огромной проблемой. Вы всегда будете чувствовать некий тормоз, некий груз, который тянется за вами на протяжении всей жизни. И лишь избавившись от него, вы почувствуете свободу. Вы вдруг почувствуете, что в вашем условном моторе прибавилось как минимум 200 лошадиных сил, и вы начнете рвать, у вас откроется второе, третье, десятое дыхание. Вы очнетесь, вы начнете жить совершенно иначе, мир преобразится, он заиграет другими красками, более яркими, более насыщенными. Вы вдруг поймете, что вы спали глубоко в этом наркотическом беспробудном сне, с помощью сигарет, с помощью этого отравляющего. И вездесущего дыма. Это было колдовство. Вы были обмануты. Вами манипулировали. Вы были куклой в воду в руках злобного змея, в руках истинного, настоящего зла, которое вам ломало жизнь, которое вам ставило палки в колеса, которое не давало дышать и ясно принимать осознанные решения. Но теперь это не важно. Зло повержено. Его не существует. Я вас поздравляю. Вы больше не курите. Вы исцелены. Вы излечены. Вы сегодня другой человек. Не предавайте себя. И храни вас Господь.